Привет, меня зовут Арсений, вы на канале Велсаком, и я вам расскажу секрет. Знали ли вы, что на мартовской презентации Apple показала не только Max Studio и все продукты, которые вы видели, но и новую секретную линейку обновленных Apple Watch, в том числе абсолютно новую модель Apple Watch Pro Max, которую мы все с вами так долго ждали. Вот они все у меня на столе. Четыре коробочки моделей X7 Pro, X7 и 2X7 Pro Max. На этом моменте вы, конечно, выкупили прикол DS. Я покажу вам китайские копии Apple Watch стоимостью до 3000 рублей, которые, по слухам, которые до меня дошли, делают, в принципе, все то же самое, что и дорогущие Apple Watch. Да даже выглядят точно так же, но при этом стоят в десятки раз дешевле. Погнали. Почему авитолог? До меня дошел слух, что такие модели на популярность в россии я зашел на яндекс-маркет на озон увидел там какие-то очень странные скидки поэтому обратился к нашему с вами любимому авито и в тот же день достал эти четыре коробочки по очень смешной цене все они мне с доставкой обошлись чуть меньше одиннадцати тысяч рублей your smart partner on your wrist. Твой умный партнер на твоем запястье. Как-то странно это, мне кажется, звучит, но тем не менее. Здесь у нас обозначение модели. Я взял, конечно же, четыре разных цвета, в том числе эксклюзивный для Apple Watch 7 серии зеленый. Про модели идут в 45-миллиметровом корпусе, а вот такие обычные вот в таком 41-миллиметровом корпусе. Bluetooth-звонки, проверка информации, полностью сенсорный дисплей. В 2022 году, мне кажется, это прикольно. Больше, чем циферблат что бы это не значило, погода, хорошо, а, пульсометр, моторная функция, это будет очень весело, так, смотрите, значит, у нас здесь написано, что есть Bluetooth 5.2, 128 мегабайт памяти и 1,8-дюймовый дисплей. Приложение для Android, приложение для iOS, не каждый сейчас может найти и позволить себе... Оригинальный Apple Watch. А вот таких копий китайцы наштамповали уже миллиард. И, к сожалению, даже сейчас они выглядят и ощущаются не очень. А вот эти якобы должны прям очень хорошо копировать Apple продукт. واу. Ну на первый взгляд это конечно не такой кошмарный стыд как мне казалось я реально она выглядит даже лучше чем оригинальная зарядка apple watch посмотрите она вот такая металлическая ну это конечно пластмасса уже с царапинами из коробки Это дополнительная китайская эксклюзивная функция поставляется с алиэкспресса начиная с 2000 какого-то там года здесь у нас буклетик на котором написано x7 pro max smart watch ну давайте вот все функции я так понимаю что даже короночка работает здесь. В принципе, изображения они успешно сперли с официальных буклетов Apple. Вот они сами часы. Навес неплохие, прям, знаете, ощущается, ощущается. Давайте сейчас вот так вот раз. Я, естественно, взял Apple Watch 7 серии. Ну и кто может вот так вот в выключенном состоянии, издалека особенно, определить, какая из них... Есть настоящая модель. Я сейчас просто ремешки местами поменяю. Кстати, интересно, можно ли это сделать? Подделка, которая выглядит, ну, если не точно так же, то очень похожа на то, что делает Apple. Вплоть до разреза на боковой части скопировали абсолютно все. Ставим наши x7 Pro Max. На зар... Посмотрите, вот, пожалуйста магнитная зарядочка работает есть модель еще одна Pro Max, но в зеленом очень модном свежем цвете практически не отличается от того что apple продает за бешеные деньги пожалуйста темно-зеленый ремешок трендовый и собственно сами часы посмотрите зеленые X7 Pro Max за 2500 рублей. Пожалуйста. Однако, смотрите, на коробках X7 Pro написано 45 миллиметров и на X7 Pro Max написано 45 миллиметров. Но в жизни два этих корпуса отличаются по размеру, если не сильно, то очень даже. И давайте откроем обычные X7. Это даже не Pro-модель, это прямо совсем такой входной уровень, да, для тех, кто решил погрузиться, так сказать, в мир китайских часов. Здесь какая-то солома. Здесь уже поцарапанный пластик. Нормально, поцарапанный пластик, но зато посмотреть. Золотая наклейка вот здесь вот такая. Это, видимо, контроль качества. И здесь у нас тоже керамический алюминиевый корпус. 38 миллиметров эти часы. Хотя на коробке было написано, что они 41 миллиметр. Ну, ничего страшного. Ну что, я нажимаю на кнопку и вижу, собственно, циферблат. Вау! Вот это вообще один в один. Просто Apple Watch Light Edition, но, правда, это Pro Max Edition, тем не менее, если это сравнивать с apple циферблатами, ну, судите сами, мне кажется, вообще никаких отличий. Ну, конечно же, главное отличие X7 Pro Max и любой другой модели, которая у меня лежит на столе от Apple Watch, это дисплей и его размер. Здесь просто гигантские рамки, единственное, что китайцы хитрые, они практически не день добавили белый цвет, чтобы можно было сразу выпалить а, рамки дисплея, но на самом деле они здесь огромные, сейчас я попробую хоть какую -то. слушайте, вообще все приложения черный наконец-то я нашел вот на этом циферблате видно отчетливо насколько большие рамки у x7 pro max но при этом они очень похожи на apple watch старых поколений то есть если вы наденете их на запястье особенно не вот в таком зеленом цвете чтобы не палиться а например возьмете вот такие серенькие да никто никогда в жизни издалека точно и наверняка не скажет какая оригинальная модель у вас или подделка на запястье то же самое кстати касается и органов управления посмотрите А вот оригиналы, у них такого звука коронки нет. Они вот тем временем измерили уровень кислорода в крови, лежа на столе. 97 процентов стол жив все хорошо слава богу настало время снять свои вот эти часы и надеть какие-нибудь ну давайте конечно же промакс зеленые мне кажется смо... только надо вот помен... <смех> вот выглядит как китайская магнитола для машины прямо у вас на запястье интересно активны ли здесь вот эти иконки нажатием на эту я открываю значит свой фитнес вижу количество калорий активность и так далее сюда нажимаю получается управление музыкой что тоже очень удобно здесь открываются Bluetooth звонки мы сейчас часы подключим здесь иконка бриф приложения, то есть дыхание оно здесь полностью скопировано ну практически давайте попробуем я не могу сука вдыхать сколько они предлагают Симулятор кальянный, с таким, с таким приложением дыхания можно и в обморок упасть. Но они, надо сказать, очень мягко вибрируют в процессе. То есть это не омерзительный вот этот бз -бз вибратор. А, вибромоторчик. Есть еще вот такой циферблат с Микки Маусом. Мне кажется, один в один. Теперь я предлагаю синхронизировать эти часы с приложением Wear Fit. Между прочим, Pro. Добавить устройство нажимаем. Ищем. Приложение моментально находит X7 Pro Max, причем все наши часы найдены. Вот как выглядит приложение VR Pro с подключенными X7 Pro Max чуть, чуть зеленого цвета, несмотря на то, что подключились вот эти серенькие, но ну, это не важно абсолютно. Итак, открываем сразу рынок, почему-то он так называется, циферблатов. Каждый из них продается за доллар. То есть вы можете, например, за 99 центов поставить вот такой себе замечательный, очень красивый циферблат. Можете также за... бесплатно скачать вот такой китайский. Ну и, и вообще их тут довольно много. Получается, что 10 циферблатов стоят как половина этих часов. Вот, смотрите, установился циферблат, который почему-то как аквадискотека какая-то моргает. <связать> Сейчас, как оплатить? Вот это потрясающе! 12 тысяч человек купили себе циферблат с брендом RollerX. Испекла Марина пироги с малиной, с грибами и картошкой для Гриши и сер... Лешки. Ну, во-первых, тут есть RollerX с Микки Маусом. Где еще? И за какие деньги вы вообще сможете такое в реальной жизни купить? Есть всякие золотые RollerX. Есть, значит, вот такие... Вот, вот мне очень нравятся вот эти. Это циферблат RollerX из пекла Лера 4 эклера. Значит, RollerX Explorur DJ Веругу. Вот что написано на этом циферблате. Look at this. Просто великолепно. Вот это я понимаю. Посмотрите, Rolex, как они, ну вернее, RollerX, как они есть. Вот теперь эти часы смотрятся просто превосходно. У Apple нет ничего подобного. Там какой-то Эрмес Бичевский, прочие вариации. Ну, короче, днище. Есть огромное количество других функций. Можно скачать разные приложения. Вот ты и я. Например, ну это, видимо, если у твоей девушки вот такие розовые X7, а у тебя X7 Pro Max Roll куда бы она или ты не пошли, вы можете друг друга отслеживать. Pictures. Давайте попробуем. Вот у нас иконка камеры. С помощью наших часов, я так понимаю, можем делать фотку. И имейте в виду, вот я это прямо сейчас за столом, даже не потестировав часы толком, могу сказать, что садятся они очень и очень быстро. Уже 55%, хотя было, по-моему, 64, если я не ошибаюсь, то есть почти 10% просто за 15 минут... Но вы имеете, пожалуйста, в виду, что этот видос мы снимаем не для того, чтобы вы пошли это и купили. Я вам все-таки не советую никакие китайские копии ни Apple, ни любого другого продукта себе брать. Если не хватает денег, лучше подкопить. Посмотрите, ну те же иконки, да, тот же экран, все так же. Но когда мы начинаем этим пользоваться, это работает, поверьте мне, даже хуже и менее плавно, чем первые Apple Watch, вышедшие лет шесть или Сколько там? 8 назад. То есть, если мы заходим в какое-то приложение, у нас нет никаких абсолютно анимаций. Есть просто вот такой э, переход-склейка, назовем его так. Зато мы можем отслеживать свою активность на велосипеде, когда мы будем плавать. У них есть типа влагозащита. Еще есть секундомер. Пожалуйста, можем им пользоваться. Э, в фоне он не работает. Калькулятор очень удобный. Можно что-то посчитать. У них даже функция, как у Apple Watch есть. Они определяют, когда вы смотрите на часы поднимаете свое запястье. Работает. Еще они могут мониторить ваш сон. И мне очень интересно посмотреть на пульсометр. Вот он, смотрите. То есть часы, по идее, должны даже сейчас измерить мой пульс. О, Да, там датчики горят. Красным. Не зеленым, как в Apple Watch, а красным. Давайте сделаем сразу то же самое на Apple Watch оригинальных. 85 ударов в минуту насчитали. X7 Pro Max и 76 ударов в минуту насчитали Apple Watch 7 серии. Кому верить больше, пишите в комментариях. Они выровнялись. 79, его 80. Идем в Bluetooth. Теперь открываем Bluetooth на телефоне. И вот у нас появляется пункт Watch Call. Ну, звони. Алло. Алло. Алло. Ты меня слышишь? Слышу. И я вам скажу, что даже качество динамика не стыдно, а микрофон нормальный. Кстати, вот, так, то... то есть даже ничего. А что еще мы хотели? А, вот, музыку проверить. Давайте нажимаем кнопку воспроизведения. Я могу слушать музыку на часах у вас такое на apple watch есть вот на этих часах такое есть нет это только на x7 pro max доступно как мы вообще без этого жили я не понимаю теперь самое важное несмотря на то что каждый из этих часов стоит примерно одинаково надо конечно же понять в чем отличие кроме размеров отличаются они в большей степени качеством экранов почему-то на x7 pro max самый тусклый экран на x7 обычных он самый яркий и мало отличается по цветам он такой уже хорошего качества. А вот что странно, на X7 Pro стоит самый убогий дисплей из всех моделей. Он какой-то розовый, пиксели прям торчат во все стороны, ну то есть видно, что экранчик самый дешевый. В обычной модели, в X7, экран, конечно, не совсем симметричный, и палится просто дико, зато тут есть вот такие клинжовые кислотные какие-то совершенно циферблаты, их тут очень много. Вау, wow, look at this. Они веселенькие, ну как детские часы, мне кажется, очень даже неплохо, учитывая их возможность соединяться с телефоном, принимать звонки. Еще мне интересно понять, что такое NFC в данном случае. Подожди, то есть я могу... Если я все правильно понял и отличил карт-пэк, как написано на часах, от карт-бэк на приложении WearFit Pro, X7 Pro, конечно же, нельзя использовать для оплаты в магазине, и подключить сюда свою банковскую карту не представляется, возможно. А вот что можно сделать, это взять, например, пропуск в офис, просканировать его, ну, я так понимаю, лучше это делать с андроидом. Ну, нет. Наверное, это у нас все-таки не сработает. Ну и, конечно же, вас не должно смущать и обманывать вот это красное колечко на коронке. Оно не означает LTE. Часы вообще интернет ни в каком виде не поддерживают. Ни Wi-Fi, ни тем более LTE в виде какой-нибудь виртуальной симки здесь раздобыть не получится. Ну и давайте проверим, естественно, надежность. Потому что мне сзади четко написали, что они вот какие-то керамические. Давайте попробуем поцарапать экран. В X7 во всех, вообще, кстати, используется нормальное покрытие для защиты дисплея. Посмотри, серьезно, я же по ним прям долбил. Да в смысле? В остальном качество сборки, качество браслетов вот 10 из 10. Что нам сообщает, конечно, о том, что теоретически из этих материалов, они из говна и палок, даже за 2500 рублей можно сделать нормальный продукт, продать его людям, они будут вот так сидеть и им пользоваться. Ну, браслет не такой надежный, как оказалось, а все остальное сделано довольно неплохо. Вот такие вот секретные Apple, ой, ну, вернее, WNO X7 Pro, X7 обычная и X7 Pro Max. Спасибо, что посмотрели. Пока. Все равно целые.